Здравствуйте, друзья! С вами музыкальный салон Wichstein. Сегодня мы с вами познакомимся с интересными моделями синтезаторов. Это Kurzweil Kp100 и Kp110. Обе модели обладают большим количеством различных тембров, программами обучения и многим другим. С одной стороны, эти модели можно рекомендовать для семейного развлечения, а с другой стороны, эти синтезаторы хорошо подойдут тем, кто пишет музыку или играет в группе. Иными словами, эти модели можно рассматривать как подготовку к использованию профессиональных синтезаторов Kurzweil PC3 и PC3LE. Модели КП100 и КП110 обладают синтезаторной, но довольно качественной клавиатурой, которая реагирует на скорость нажатия. То есть данный инструмент позволит передавать всю выразительность исполнения. Также на инструментах установлено колесо бенда. На задней панели мы видим разъемы для подключения питания и гнездо для микрофона. Это значит, что синтезатор может воспроизводить через свои колонки не только вашу игру, но и ваше пение. Далее идет вход для подключения аудиоустройств, плееров и телефонов. Затем выход на наушники, он же выход для подключения внешних колонок. Затем идет разъем для подключения педали Sustain и USB-разъем. USB-разъем позволит использовать синтезатор в качестве MIDI-клавиатуры. Если говорить о различиях между КП-100 и КП-110, последний содержит большее количество тембров, стиле автокомпанемента, пользовательских программ, Имеет возможность производить многоканальную запись, в отличие от модели КП-100, где для записи каждого трека вам будет доступна только одна дорожка. Тем не менее, обе модели позволят производить запись 10 композиций. Сейчас мы познакомимся поближе с возможностями данных синтезаторов. Синтезаторы КП-100 и КП-110 имеют несколько режимов работы. Переключение осуществляется кнопками под дисплеем. Здесь мы видим режимы. Обучение, фортепиано, режим тембров, режим стилей и автоаккомпанементов, режим песен и режим демо. Сейчас мы рассмотрим эти режимы более подробно. Режим фортепиано создан для того, чтобы вы могли получить быстрый доступ к звуку рояля, в какой бы части меню вы ни находились. В режиме тембра вы можете использовать различные варианты звучания и исполнения, перебирая тембры колесом или вводя числовое значение на клавиатуре. Послушаем звучание основных тембров. Также здесь доступны такие возможности, как наложение звуков, когда два тембра на инструменте звучат одновременно. Для этого нужно нажать кнопку «Дуал». И есть режим разделения клавиатуры, когда правая рука будет воспроизводить один темп, а левая другой. Для этого необходимо нажать кнопку ⁇ Лова ⁇ В инструменте присутствует очень интересная функция performance ассистент. Она содержит множество готовых фраз, которые мы можем воспроизводить просто нажимая на клавиши. В режиме тембра нужно нажать одновременно клавиши SHIFT и Performance и наслаждаться игрой. Перформанс ассистент работает только со звуком фортепиано и гитары. Следующий режим это режим автоаккомпанемента. Он включается кнопкой Style. Нажимаем кнопку Cord для активации автоаккомпанемента. Есть два варианта воспроизведения автоаккомпанемента. При нажатии кнопки Cort один раз, клавиатура разделится на две зоны. Левая зона будет управлять тональностью, а в правой части можно играть мелодию. Если нажать кнопку Cord еще один раз, мы попадем в режим полного спектра, когда тональность нашего автоакомпанемента будет считываться с обеих рук. Для большего удобства в синтезаторе предусмотрены быстрые настройки автоаккомпанемента. Туда входят настройки звучания и настройки цифровых эффектов. Также есть возможность автоматически добавлять дополнительные ноты к мелодии правой руки нажатием кнопки «Harmony». Режим обучения включается кнопкой Smart Learning. Обучение в инструменте заключается в повторении частей воспроизведения. Для быстрого и удобного обучения в инструменте предусмотрено 8 уроков для каждой композиции. После вашего исполнения некой части инструмент будет ставить оценку. Оценка выше 80 баллов позволит перейти к изучению нового фрагмента. Обучение начинается с того, что инструмент дает нам прослушать некий фрагмент, который мы будем изучать. Мы будем сыграть первый фрагмент с ошибками, инструмент будет останавливать воспроизведение, пока мы не нажмем правильную ноту. Инструмент поставил нам низкую оценку и пустил часть этого урока на повтор. Попробуем исполнить немного лучше. Синтезатор поставил нам наивысшую оценку и теперь мы можем перейти к следующей части урока.